Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Пётр Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс! Итак, что это? Люди строят большую башню. Она называется Вавилонская башня. Люди думают, что могут ее выстрелить до самого неба. Как же это будет звучать на английском? Что это? Вот is this? Что это? Вот is this? Люди строят большую башню. Время какое? Настоящее. Люди. The people are билдин есть строящее. глагол а быть билдин строящее. и big tower – большую башню она называется вавилонской башней. она и is cold она есть называемая она называется The Tower of Вавилонской Башней Вавилонской Или Вавилонской башней Люди думают, что смогут ее выстроить до самого неба The people Люди сын Думать Синг – это благодарить А сын думать Люди думают, что они никаких что they can они могут build построить it ее up до неба heaven или можно сказать it up to sky to sky sky тоже небо Бог не хочет, чтобы они построили эту башню Бог остановит их Все они вдруг перестанут понимать слова друг друга Как это будет звучать на английском? Но Бог не хочет, чтобы они построили эту башню Но Бог не хочет But God. Но Бог doesn't want. В настоящее время частица doesn't с отрицанием. Бог не хочет. God doesn't want. Them. Буквально им. Им. Строительство. Building. Building. Строительство. The tower. Строительство башни. But God doesn't want. Но Бог не хочет. Them building им строительство the tower, башни. Ну, это также будет звучать, как на русский породить но Бог не хочет, чтобы они построили эту башню. Бог установит их. Время будущее. Элемент филма необходим. God, Бог will make them. Бог сделает им стоп буквально. Бог остановит их God will make them stop Бог сделает them им стоп. или остановит их Все они вдруг перестанут понимать слова друг друга Suddenly это внезапно Они they won't abandon Understand. перестанут понимать все они перестанут понимать suddenly they won't understand или не станут понимать each друг, other, друга запятая S означает принадлежность слова, чи друг друга others, words God will make Them stop. Suddenly they won't understand each other's words. Наш урок приближается к завершению. Давайте, дорогие друзья, ответим на вопросы. Кто сказал людям прекратить строительство башни? Как это будет звучать на английском? Вопросительное предложение используем частицу did в прошедшем времени. Who did say? Кто сказал? The people, людям, stop building, остановить строительство, the tower, башни. Давайте по-русски ответим. Answer. Бог установил строительство башни. Как это будет звучать на английском? God В прошедшее время Бог остановил. Что остановил? Building. Строительство. Чего? За товар. На этом, дорогие друзья, наш урок завершен. Я желаю вам удачи, успеха. Подписывайтесь на мой канал. Делайте лайки, комментарии. Всего вам доброго соула. So пока. Бай-ай.